друзья всем привет мы находимся в столице нашей республики в элисте сегодня я совместно с максимом хочу проверить доступность листы для людей с, с ограничениями ну, связи физическими ограничениями а вы, вы услышали да или как не я, я вот нажал вот на домофон вот это, вы вышли потому что завин звонок в коляске я уже 4 года. В июле 2016 года попал в аварию на трассе УТА между УТО и Яшпелем. И э, получил повреждение позвоночника. Где-то э, сначала мне был поставлен диагноз, короче, поясничная травма. Но потом выяснилось, что у меня еще есть шейная. Ну, это уже другая история. Вот так вот я оказался коляской. Вот эту коляску мне выдали буквально недавно. И, ну, я еще только сам на ней учусь, короче. могу побыстрее чуть-чуть так нам ну вот сюда да так друзья направляемся в администрацию так, вот сюда да? блин она может быть шустрой. Ну, я боюсь не назад упасть а вот куда-нибудь в бок ну, потому что я не знаю возможности этой коляски. Здание администрации. Как это называется? Дом правительства, да, или Так, вопрос, я так и понимаю, вот эти вот... Вот таким образом, да? Нажимаем на кнопочку, тем проверить... А, вот, кстати. Здрасте. А вы, вы услышали, да, или как? Нет. А я вот кнопочку жму, и она где-нибудь реагирует? Да, как идет? это происходит вообще, да? ну я я хочу проверить проверить как как это работает вообще м как а мы как не и мы по, по городу проверяем допустим возможно, я хочу, я хочу самостоятельно прийти <постив> вызов помощи А вот что, интересно, означает вот зелененькое и желтенькое? Ну, тоже, да, непонятно, для чего, как, как они, в общем, все происходят. Ну, подождем сейчас. Да. А там, там не сработает. вовнутрь... Не, ну может сейчас перепад света, он может из-за этого не срабатывает. У нас ага. даже монитор зависает, не то, что. Не, а вообще, как, как она называется? Как в таких ситуациях должен действовать? Как вот ну, инвалид Я ну, да? инвалид, наверное, он не один купит, не зайдет ну, Нет, а если один? Да, если он один, ну один, ну, в большом количестве инвалидов сейчас сегодня одни платят. Не, ну мы увидим, мы же все равно смотрим. Выйдем да, всегда. Угу. Все, спасибо большое. А там внутри есть пандус, да? Или Еще есть что-то. Подняться в лифт? А, да, да, да. В лифт заехать можно, Да. да. Он не то что узковатый, он еще и маловатый. маловатый. Мне кажется маловатый. Да, что-то я туда не рискну, наверное. Я, вот, это, смотри, линии, я... ну, вот эта штука меня пугает, что-то она ненадежная, мне Ой, кажется. Не делается, не Страшновато. Я ее в по да, просто здесь нет периода, получается. Не хочется еще раз ломаться. Да, конечно. Хорошо. Все? все наверное, там пройдет Жутковато. Да, это Что-то отвалили. А что-то начинается открыть? Там заглушка А что-то убрать? Сейчас я убираю. не Надо перевязать. Она там убирает. Она же везде. Так, а тут придется тоже задом, да? Да, я не помещусь, мне кажется. Думаю, это здание самое такое подготовленное, наверное. Да? Ну, поэтому мы его с него начали. Что, пойдем в мэрию? Да, поехали. Ага. Ага. Ну, что, сотрудники вежливые. Все пока. Короче, заехал я в лифт. Лифт такой довольно ну, просторный. То есть я поместился на своей коляске. В кабинетах есть небольшие эти порожки, порожки пороги, короче, но ну, они преодолеваемые. Ну, а так, в принципе, что можно сказать, что дом правительства ну, доступен для инвалидов. Все, мы как мы пойдем. едем мэрию. Опа. А вот и администрация города Элис. Сразу видим пандус. Так, так а здесь никто меня не собьет ну сейчас я развернусь тут Здрасте. Комфортная среда, Знаем, работает ли у вас все это дело, как вот теперь человеку попасть в мэрию? А кнопочка не работает, да? Он нажимает, да не работает. Вот здесь Но, а что вы не О, Не, я сейчас нажму, не, я нажал вот на домофон. Вот это, вы же понимаете, что вот сюда инвалид не дотянется, это он дотянулся. Вот вот эта вот кнопка должна работать. Она работает. Мы, а мы нажали. Развить? Так, теперь мне надо ну, опять развернуться. Назад, назад, назад, чуть -чуть, вот, это... Не, я думаю, она не работает. Она не работает. Это он услышал, домофон, да? Это домофон он услышал. Так, здесь уже видишь подъем. Ну, я, в принципе, на него заеду, но сзади страхуйте. Да, да. Так, стоп. Хе! Застряла. <смех> Блин, что-то резко-то. Ага. Так, есть пандус. Ты так понимаешь? Куда надо? Лифты только вот эти два, да? Он, я так понимаю, ты в него не да, да, да. Я там тоже я не смог. Больше нету лифта, да? Давайте попробуем, я попробую заехать. А как-то его можно придержать или? По ширине, да? да ты даже по ширине не, не, ладно, не будем это. Будем... Не, не, не, не, я вообще понял. Я имею в виду кабинеты наверху, да? Ну, да вообще, наверху, а... То есть, чтобы попасть, <говорит> надо на лифте только и Все, все понял. Ну, можно позвониться к нему, можно идти там, взлетать. Нет, я понял, понял, да, я имею в виду, если я самостоятельно приеду, я, ну... Ну да, тогда позвоните, секретарю, она скажет, там, да, где не могут спуститься, если. А не вот. Хорошо, да. понял, ага. Ты же, ты же, не по прямой едешь там. Так, ну куда? На остановку? Блин, вылез уже как Ну и это, смею заметить, еще центр. А если уехать от центра, мне кажется, это будет нереально. Ну, да. Хотя, как бы, коляска, ну она, да, она может и по бездорожью поехать, но... Куда? Ну, широкие? Блин, я не знаю, как бы там... Я тебя поддерживаю. Не, я имею в виду, как мы здесь сядем, а? как мы здесь сядем. А, я говорю, это специальная газель, надо дождаться а. специальной газель. Чуть-чуть выйдем. А я где-то в интернете видел, этот, типа, социальное такси, Из такого нету, да? Вот это я не слышал, я слышал, что есть какое-то специальное такси. А вот, кстати, надо было спросить, ну ладно я не знаю как самостоятельно не как как водитель должен понять что я хочу ехать вот вот, а, вот это пандус да слушай макс у меня денег нету нет. не получится заехать, да? Ну да. Ну, такой. Можно, ну, ручная, да, можно, да? Ну, ну, ну не, опять же, как? Как инвалид, он сам залезет туда. Да, ну да, если люди помогут. Что, куда? Да. да нет че, я устал-то. Куда двигаем? Так, друзья, это у нас гостиница «Листа». Хотя, ну не знаю, не, навряд ну, ли это был пандус, он слишком крутой Ладно, не будем испытывать Он тут узковатый Я же говорю, Не, Заехать-то заеду Узковато. да? Вот, да, а теперь дальше все, Вон кнопочка Нажать По а, свистит да свистит, свистит. То есть вы вышли потому что зазвенел звонок <свистит> угу. так все телефон отрубился пауэрбанк <свистит> там у мамы есть Блин, узко, а? Я не проеду. Не. Проеду. О, не -а. а здесь нет никакой кнопочки? Нет. А не, угу. не, вы же здесь не работаете? Нет. Не надо, не надо. Его. Пандус есть, а весь слишком узкая, но ну, я так понимаю, можно ее открыть, но опять же, как я ее сам открою, да? Вот тут обычно на соседей, но... Может, посигналить <звук> <звук> <звук> <звук> Такое Такой себе. Ну что, ребята, заканчивается день. Сегодня мы проверили здание... Дома правительства, мэрии листы, пару магазинов э, и проехались на общественном транспорте. В принципе, ну, какой я могу сделать вывод, да? А если судить по вот этому центру города, то э, ну, вроде бы более-менее как бы, доступ, доступная среда. Но в отдельных моментах, вот допустим, что в доме правительства, что... В мэрии не работали кнопки вызова, ну, для помощи инвалиду. Вот этот минус, короче. А, и плюс в автомобиле, в этой, в Газели, короче. Короче, Газель, она не очень, ну, не очень удобная. То есть, там на, на вот такой вот коляске, там невозможно развернуться. А пандус, он, ну, его необходимо складывать. Ну, в общем, короче, есть проблемы и с, с транспортом. А... Ну, в принципе, вот и все, что я хотел сказать. Все, всем спасибо. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил.